привет всем вот хочу рассказать про свое приобретение вибро плита опять половины лошадей двигатель лонкин какой-то короче вот такая вот шняга Очень удобная вещь, заводится с пола оборота, работу свою выполняет, весит где-то 56 килограмм, вот. целый месяц ей работаю, тут, тут, тут, пока все отлично, сейчас ее заведем, включаем ставим подсос, Заводится с оборота Кушает, правда, бензинчика очень много Довольно-таки Бак у меня уходил Где-то часа за два Сейчас, не знаю Видно, каталась Стал кушать немножко меньше Ну вот Такое чудо техники Очень удобная Стоит со скидки там Со всей фигней 20 тысяч колесики есть для перевозки хотя она и сама едет неплохо ну вот вот эту вот всю территорию я вот этой штучкой и сделал без нее в, в ручном режиме пришлось бы ой ой ой как попотеть так что имейте в виду, что очень хорошая штука виброплита кто может приобретаете или берите в аренду есть специальные магазины которые дают в аренду но работа она свою делает облегчает труд в разы я вот один умудрился положить 200 плит территория у меня получается раз два три четыре метра раз два три четыре пять на 12 четыре на 12 территорию в одно лицо уложил вот с помощью этой штуки ну и своей физической силой все всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайк